Второй фактор, мешающий росту российской экономики последние годы, и который помешает нам выйти из кризиса, это наша судебная система. Можно ли и рыбку съесть, и в лодке прокатиться? Выстроить такую судебную систему, которая избавит вас от политических оппонентов. Когда нужно, посадить Навального, когда нужно, ликвидирует его партию или какую-нибудь другую партию. Но для всех остальных будет независимой и обеспечит искомую для роста экономики защиту прав собственности. Нельзя. Чтобы контролировать суды по политической части, вам нужна работающая система давления на судей. Нужна функционирующая вертикаль, где каждый судья зависим от председателя суда. А на председателя суда можно легко давить. Монополизация и судебная система, не защищающая права собственности, это два важнейших из многих факторов, препятствующих росту. Вообще всегда препятствующих, но восстановительному росту после коронакризиса особенно. Мы будем в очень глубокой заднице, если все это не поправим. Тут, как вы понимаете, тоже не все так просто. Когда судьи зависят от государства, то многим это не нравится. С другой стороны, если ваше государство сильное, то во многих серьезных делах судьи защищены им от внешнего давления. Ну, например, если судья самостоятельный и независимый, то его можно просто пристрелить или хотя бы запугать, как это происходит в той же Украине. Но если государство сильное, то запугивать судьи бесполезно. А если государство слабое, то никакая демократия и сменяемая власть ничего не изменит. И никакой справедливой защиты вы в судах не получите. С другой стороны, неснимаемые судьи с огромной зарплатой действительно могут стать независимыми в богатом государстве. Но тут получается, если судья получает большую зарплату, значит и прокурору надо платить соответствующе. Но не может же быть судья в 10 раз умнее прокурора. Но тогда и адвокаты должны зарабатывать большие деньги. А кто за все это будет платить? Так вы же и будете платить, и именно вас и будет разорять эта судебная система. В Израиле помощь хорошего адвоката начинается с таких сумм, что обычный человек просто слюной от злости давится, когда отдает им деньги. Но если нет выхода, то приходится платить. А так как свободные юристы в современных западных государствах сидят абсолютно во всех системах власти и в законодательной, и в исполнительной, и им всем необходимо обеспечивать себя работой то они постоянно и придумывают соответствующие законы, которые этой работы их и обеспечивают. И получается, что при заключении любого соглашения вы подписываете по 100 страниц текста, не читая их, потому что прочитать все это физически невозможно. Независимые суды простейшие дела рассматривают по 10 лет, а народ превращается в обслуживающий персонал для юридической братьи. Все это возможно, если государство богатое, и у людей есть деньги на подобные развлечения. Но в бедной стране никакие независимые суды ничего не изменят. Они моментально попадут под опеку тех, у кого есть деньги. Или пистолеты. Или власть, или деньги, или криминал. Кто-то этими судами управлять всегда будет. Экономика – производная от качества государства. Коронакризис или 10 лет стагнации – ни один из этих вызовов не имеет простого ответа. Выход только в большой политической реформе. Выход в постоянной конкуренции. Конкуренция в политике не бывает без свобод и гарантий, без честных и свободных выборов. Так вот, если мы хотим выхода из кризиса и устойчивого роста, то при сохранении единоличного президента любой ценой на третий десяток это не получится. Максим, расскажи эту красивую сказку китайцам. Я думаю, она им очень понравится.